часть, скорее всего, с заболеваний, которые связаны с отсутствием сна. На сегодняшний день 80% жителей, проживающих на территории постсоветского пространства, это официальные данные, проводились такие исследования, официально болеют нарушенным сном. То есть есть около 80 разновидностей нарушения сна. Я не хочу говорить сегодня, какие это разновидности, почему, а какая разница – по моему мнению, дать совет, как нужно засыпать, гораздо проще, чем перечислить все заболевания, чтобы каждый определил свой диагноз. Или все-таки будем перечислять 84 наименования заболеваний? Очень зря, потому что меня в дальнейшем просто начинают упрекать те люди, которые смотрят мои вебинары в моей некомпетентности и говорят, что я не перечисляю заболевания, что является некомпетентностью врача. Я хочу сказать, что я не ставлю это на первое место. Почему? Какая разница, каким аллергическим заболеванием вы болеете, ведь придется лечиться одними и теми же препаратами какая разница, какими неврологическими болезнями вы болеете, придется лечиться приблизительно одними и теми же препаратами. Поэтому, а смысл, да? А, поэтому давайте сегодня я начну как раз с нарушений сна. Как сделать так, чтобы заснуть? Как только вечером вы закрываете глаза, это первая опасность, которая вас поджидает. Если у вас Перевозбуждена, психическая активность, Перевозбуждена психическая активность То это самое сложное, что вы можете сделать Закрыть глаза Когда человек закрывает глаза В его голове может появиться тысяча мыслей Естественно, человек начинает думать об одном, о другом И после этого не сможет заснуть Почему так происходит, я объяснять не буду. Я расскажу, что нужно сделать до того момента, пока человек закроет глаза. Как сделать так, чтобы сон у вас появился, как сделать так, чтобы вы заснули, несмотря ни на что. Естественно, я упомяну фамилию Бунин. Почему? Мне нравятся его книги, которые я буду рекомендовать определенным образом читать перед сном, а не смотреть «Украинские новости». Uh, и русские в том числе. Естественно, могу сказать <coughs> о том, чего же нельзя делать на ночь. Итак, чего нельзя делать на ночь? На ночь нельзя ложиться с пустым желудком. В случае, если вы ложитесь на ночь с пустым желудком, есть такой вариант, что вы не заснете. Второе. На ночь нельзя объедаться. Поэтому, если вы ложитесь на ночь, и вам очень тяжело, знаете у вас это уменьшает возможность вашего сна. Также ночью у вас, возможно, будет просыпание. В случае, если вы очень устали, это может быть элементом перевозбуждения центральной нервной деятельности, и перевозбуждение не будет давать вам засыпать. Я рекомендую на ночь принимать препараты, которые могут вас успокоить. Это препараты с большим содержанием магния. Совершенно недавно были проведены исследования мировым сообществом медицинским, которые доказало, что э, во всем мире глобально не хватает магния э, в крови людей. Именно поэтому возросло количество заболеваний, гипертонического заболевания сердца, а также у людей появилась гипервозбудимость. Также из-за того, что люди э, принимают алкоголь и принимают табак, а, как известно, данные ферменты, которые находятся в составе данных продуктов питания, наверное, так нужно, или добавок к питанию уменьшает количество магния. Также во время стрессов магний исчезает. Таким образом, на протяжении дня нужно обязательно принимать магний содержащие препараты. Также всегда помнить, на ночь ни в коем случае не стоит принимать горячие ванны и горячий душ. Так как горячая ванна, горячий душ тонизирует нашу центральную нервную деятельность. Именно поэтому, если у вас на ночь будет приниматься горячий душ или горячая ванна, это может привести вас к тому, что вы ночью не сможете засыпать. Вас что-то будет беспокоить. Как же необходимо засыпать? Необходимо засыпать следующим образом. Начните смотреть телевизор или начните смотреть, или начните читать книги, или смотреть какое-то видео, или даже лежать, но не торопитесь закрывать глаза. Начинайте это с прищуренных глаз. Когда вы ложитесь, лежите хотя бы 7 минут с прищуренными глазами. Можете в этот момент думать о чем хотите, о будущем, о прошлом, там, что угодно можете делать. Но делайте так, чтобы можете смотреть видео или телевизор, если вам нравится, или даже читать книгу. Но при этом обязательно держите голову так, чтобы ваши глаза были прищурены. Данный прищур глаз – убирает переизбыток восприятия центральной, и влияния на центральную нервную деятельность и успокаивает центральную нервную деятельность. Таким образом, если перед сном посидеть с прищуренными глазами и посмотреть телевизор на протяжении одного часа или двух часов, то у вас появится непреодолимое желание заснуть. При этом это получится естественным образом, вы Главное проконтролировать, чтобы вы не заснули сидя, как обычно это происходит. Поэтому я рекомендую начинать лежа. Естественно, то помещение, в котором вы находитесь, это помещение должно быть проветрено. Постель должна быть теплой. Ванна не должна быть горячей. Еда не должна быть в переизбытке и в недостатке. На ночь я не рекомендую принимать молоко с медом, как обычно рекомендуют что можно сделать? Если у вас очень низкое давление, на ночь можно выпить очень небольшое количество кофе. Если а если высокое, то кофе нет. А если у вас высокое давление, то необходимо лечиться от высокого давления, гипертоническое заболевание сердца. Чем лечить, я тоже сегодня расскажу. Естественно, есть такие книги, которые рекомендую читать вместо телевидения. Это книги Бунина, под которые невозможно не заснуть очень интересные книги охота там где на 15 страниц выбегает заяц а на следующие 15 забегает заяц и после этого удобно читать такие книжки, потому что единственное что можно сделать, когда это читаешь, заснуть, поэтому очень рекомендую, они успокаивают центральную нервную деятельность, это действительно совет врача, честное слово естественно могу сказать, есть успокаивающая нервную деятельность травы, которые можно использовать как завары перед сном, какие это растения. Естественно, это липовый чай. Мы любим липовый чай, наверное. Липовый чай. Далее, очень успокаивает центральную нервную деятельность. Любые травы, у которых есть привкус, вареные кукурузы. Это амарант. Это рыльца кукурузные. Это корень диаскореи можно, да. Корень диаскорей. Но она не очень вкусная. На ночь очень хорошо принимать в небольшом количестве оливковое масло. Почему? В оливковом масле находятся вещества омега-3, а также арахисовая кислота, по-моему, и... Аиновая кислота они являются в комплексе составляющими, комплексным составляющим как раз омега-3. Поэтому выпитая на ночь 1 столовая ложка оливкового масла может помочь вашим сосудам восстановиться на протяжении ночного времени суток. Также могу сказать, что именно оливковое масло, по моей рекомендации, является тем веществом, которым можно улучшить состояние своих сосудов. Когда его нужно принимать, я рекомендую его принимать в любое время, в небольшом количестве, также добавлять в салаты. Это уникальное масло, его в древних, в древних Лечебниках На него говорили, что это масло называется деревянное. Почему деревянное? Так как другие масла делаются исключительно из растений, которые растут на земле в виде травы. А на дереве растет оливка. Именно поэтому его называют деревянным маслом. Естественно, деревянное масло в виде компрессов на воспалитель, при воспалительных каких-то кожных заболеваниях облегчает состояние больного, улучшает общее состояние, так можно накладывать в виде повязки при ожогах, также принимать вовнутрь от заболеваний, связанных с переизбытком нервных состояний психической и нервной деятельности, также при заболеваниях сосудов, смешивать с лимонным соком или смешивать с лимонным соком оливковое масло. Можно и накладывать в виде компресса, при заболеваниях аллергия, при заболеваниях цветной лишай также покраснениях на коже принимать со спирс водкой 40 градусной перемешивая можно при заболеваниях стеноз сосудов снижает глюкозу в крови в случае если у человека сахарный диабет конечно можно сейчас сказать андрей андреевич мы вас ненавидим потому что вы как врач не имеете права назначать человеку прием алкоголя вовнутрь а скажите Какое есть еще вещество, которое очень быстро доставляется в кору головного мозга или может доставиться в сосуды головного мозга? Вот я более эффективного вещества не знаю. Таким образом, если оливковое масло или тире омега-3 смешать с водкой и после этого выпить утром натощак, то омега-3, мощнейший антиоксидант, будет доставлен в самую, наверное, тонкую, забитую артерию и сосуд, который находится в коре головного мозга. Именно поэтому я очень часто рекомендую принимать вот такой препарат по утрам людям, у которых есть проблемы сосудов головы. А? Водка перед работой, но это же не значит 100 грамм, правильно? Потому что очень утрированно меня воспринимают иногда и считают, что нужно выпить. Это, это как выпить на ночь, знаете, там пол-литра. А да. Это порция обычно 1 столовая ложка водки и 2 столовые ложки масла. Кому нельзя это принимать? Нельзя принимать тем людям, у кого гастрорефлюкс. Когда вы будете спать, попросите кого-нибудь, чтобы рядом с вами полежал. И в случае, если у вас будет во время сна отрыжка, это будет говорить о том, что вы болеете гастрорефлюксом. То есть заброс пищи из пищевода в пищевод. Есть Люди, которые не знают о том, чем они болеют, я очень рекомендую посмотреть мой семинар, который называется «Диагностика по внешнему виду», там по каким-то признакам, вот один из признаков, когда человек спит, то можно услышать гастрорефлюкс, то есть во время сна происходит заброс пищи через пищевод, и это, естественно, нужно лечить. Вот если это происходит ночью, то днем начинать, наверное, с водки с оливковым маслом не стоит. Также я вам хочу сказать, что если выпить водку с оливковым маслом, даже 2 столовые ложки на 2 столовые ложки утром и натощат, как ни странно, то после этого нет никакого перегара и никакие э, дополнительные исследования или анализы, проведенные с попыткой поиска алкоголя в крови, не приведут к тому, чтобы его там нашли. Дело в том, что оливковое масло имеет качество угнетения действия алкоголя, поэтому можете не переживать, совершенно безопасное средство. После этого можно смело разговаривать, нет никакого запаха, садиться за руль. Также в случае, если это делать по утрам, то возобновляется, вернее, убирается у человека э запоры, улучшается общее состояние кишечника, выделяется желчь. Ну, вот так, собственно. Андрей, что еще нужно делать? Я сейчас с позиции, наверное, тибетской медицины объясню, что такое нервные заболевания. Каждый из нас, наверное, когда-нибудь ходил в сауну, да? Или нет таких людей, которые ходили в сауну. Так вот, есть два вида людей. Одни не выдерживают даже две минуты и выскакивают из сауны. И другие люди, которые могут сидеть в сауне безумно длительное количество времени. И здесь стоит вопрос, почему у одних и тех же людей, которые абсолютно одинаковые, приблизительно одного и того же возраста и веса, вот такая различная реакция на восприятие сауны. Это связано с индивидуальным напряжением мышечной мускулатуры. В случае, если человек входит в сауну, и его тело напряжено, то нагревается человек только мышцами. То есть его мышцы нагреваются. А если нагреваются мышцы, нагревается кожа. Таким образом, если человек не расслаблен в сауне, то он не может там находиться, потому что нагреваются исключительно мышцы. А если человек расслабляется, то он начинает прогреваться целиком. То есть фактически можно определить, человек как железо или человек как кожаный мешок вот если как кожаный мешок он весь расслаблен и прогревается до костей но ну, я очень условно говорю по-человечески или для людей а в случае если он напряжен то у него прогревается только кожа и мышцы с этим понятно тогда скажите когда у человека происходят внутренние переживания или внутренние заболевания то могут ли они нагревать его кожу да, могут, если кожа напряжена. Или мышцы могут, если мышцы напряжены. А если мышцы напряжены, то эти мышцы, они могут создавать неприятные состояния для человека? Естественно. Таким образом, таким образом в случае, если человек переживает в течение дня... В случае, если человек ест пищу, которая его подогревает или наоборот охлаждает, то напряженные мышцы, они об этом каким-то образом э, говорят. И обычно боли начинается в мышцах у тех людей, у которых, первое, не хватает релаксантов, а что такое релаксанты? Релаксантами являются магний, содержащие продукты питания, либо второе, у человека нет достаточного сна, если нет достаточного сна, магний тоже не формируется, так как магний формируется в ночное время в организме. И третье – это, скорее всего, человек не умеет расслабляться или не, не умеет расслаблять свою мышечную мускулатуру. Каким образом нужно расслаблять мышечную мускулатуру? Она расслабляется в естественном порядке, когда человек засыпает и спит полноценным сном. Что такое полноценный сон? Полноценный сон подразумевает высыпание на мягкой перине. Если человек спит на твердом, он должен знать, его позвоночник от этого страдает. Именно поэтому в древние времена люди делали перины толстыми и мягкими. На толстых и мягких перинах люди спали и не болели заболеваниями позвоночника. После этого нашелся какой-то очень знаменитый ученый, который сказал, что люди должны спать на деревянных палках. И после этого у меня было очень много пациентов, детей, которых приводили с измененными состояниями позвоночника, там сколиозы всевозможные и так далее, даже там грыжи. И это было связано с тем, что человек спит на твердом. Дело в том, что родители подкладывали там, деревянные э, доски и так далее, то есть сделали невыносимой жизнь своему ребенку в надежде излечить его от заболеваний позвоночника. Я считаю, делать этого ни в коем случае не стоит. Я считаю, что человек должен спать на мягкой поверхности, Потому что на мягкой поверхности человеку спать легче. И процесс релаксации ночной мышечной структуры происходит. Естественно, если вы будете выбирать для себя а, перины, на которых вы будете спать, или матрасы, выбирайте обязательно мягкие, отдавайте им предпочтение, чем те, которые твердые. Естественно, сейчас вопросы ортопедические подходят. Я не проводил исследования, по этому поводу сказать ничего не могу. Мы с женой спим на ортопедическом матрасе сверху на этот матрас положена очень толстая очень толстая да еще один матрас да он мягкий очень на нем там а, пух и на нем очень очень приятно спать сверху укрываемся обязательно тонким а, хлопчато-бумажным каким-нибудь а, пододеяльником как-то так в этом всем очень удобно спать оно все дышит продолжим Естественно, если человеку, не хватает мышечной если человеку не хватает расслабления мышечной мускулатуры, то вот что начинает происходить. Утром ощущение усталости, далее... Э что начинает реагировать? Первая шея, она начинает болеть, начинает реагировать а, поясница. Два заболевания. Заболевания поясницы, заболевания шеи. Они связаны с тем, что мышечная мускулатура человеческого тела чрезвычайно напряжена. Каким образом можно расслабить человека? Можно расслабить двумя путями. Первое ⁇ это физические нагрузки с дальнейшим расслаблением в теплом каком-нибудь помещении. Допустим, человек, человек пробежал там, 10, 15, 20, 100 метров, и после этого идет в сауну, и в сауне на горячих полочках лежит. Таким образом происходит релаксация. Массаж не особо помогает. На самом деле очень помогает саморегуляция. Каким образом производится саморегуляция? Человек не может лечь и сказать себе, я расслаблен, я полностью расслаблен. Почему? Наш организм очень большой. И получается, там, где наше сознание, там можно расслабить. А куда сознание не подходит, там расслабить невозможно наш организм. Именно поэтому существует четыре основных или шесть или восемь основных отделов, которые человек должен расслаблять в случае, если ему необходима вот такая саморегуляция. Скажите, вам интересно это? Если да, да, да я расскажу. Да, да, да. Каким образом человек должен расслаблять себя? Он должен лично спину, руки вдоль своего тела положить. А, желательно, чтобы у него на ногах были хлопчато-бумажные носки, поверх которых обязательно одеты шерстяные, чтобы ему было тепло. В случае, если вам тепло, это позывы к тому, чтобы ваше тело расслабилось. В случае, если ваше тело замерзает, а как правило это происходит у людей, которые напряжены, то те места, которые у вас напряжены, эти места можно смазать подогревающим каким-то маслом, которым являются первое, камфорный спирт, он подогревает наше тело. Любой алкоголь, водка, допустим, если ей смазать а, ноги, они нагреются. Сделать это в виде такого активного массажа. Горчица с солью, пластыри подогревающие. В нашей компании тоже продаются с азокеритом. Далее, после этого лечь на пол или лечь на мягкое, на мягкое одеяло. И после этого сделать так. Говорить себе, мои глаза расслаблены, мои веки расслаблены, мои щеки расслаблены, мои уши расслаблены. После этого моя левая часть груди расслаблена. Представляю, как расслабляется у вас. Место отключиться до солнечного сплетения с левой стороны. Моя правая часть, моя правая часть груди расслаблена. Представляю, как расслабляется место отключиться до солнечного сплетения. Моя левая рука расслаблена, моя правая рука расслаблена. После этого мой живот расслаблен, мое левое бедро расслаблено, моя, э, моя левая нога расслаблена, мое правое бедро расслаблено, моя правая нога расслаблена. После этого это не конец. Нужно произвести несколько выдохов. Представляю, будто у вас выходит пар из тела. Представляем, будто сзади головы у вас есть трубочка, из нее выходит горячий пар, как из утюга, или как из чайничка. Делайте выдохи длиннее, чем вдохи. Делайте выдох из головы, после этого из левой части Вашей груди, из правой части вашей груди, из левой ладони на вашей руке, из правой ладони на вашей руке, из левой части живота, из правой части живота, из правого бедра, из левого бедра, из левой ступни, из правой ступни. После этого тело будет расслабляться. После этого нужно лечь на левый или на правый бок, я рекомендую на левый, и полежать в выдохе, при этом делать длиннее, чем вдохе. Человек должен понимать, что в случае, если он делает выдохи длиннее, чем вдохи, его тело расслабляется. В случае, если человек делает вдохи длиннее и выдохи короче, его тело напрягается. Таким образом, если вы ложитесь спать, старайтесь контролировать выдохи так, чтобы выдох у вас был гораздо длиннее, чем ваш вдох. Существуют специальные даже такие, как бы их можно назвать кодами, которые помогают человеку засыпать. Это когда человек делает короткий вдох носом, а на выдохе произносит слог «со». Вот так. Только делает это не произнося слог «со», а произнося его в середине своей головы. Это слог, который очень расслабляет все физическое тело, и после этого человек может почувствовать элементы релаксации. Далее. Что делать с дневным сном, если хочется спать? Если у вас гипертоническое заболевание сердца, и вам днем хочется спать, знайте, это время, когда, если вы начнете спать в это время, то вы можете вылечить гипертоническое заболевание сердца. Очень зря. Поэтому в случае, если человек хочет днем спать, это первые признаки того, что он, скорее всего, болеет гипертоническим заболеванием сердца. Если вам хочется днем спать, вы, вам необходимо хотя бы один или два часа поспать. Можно ли вылечить гипертоническое заболевание сердца дневным сном? Я хочу вам сказать, были специально проведены исследования, в том числе и мной, которые доказывают, что гипертоническое заболевание человека можно вылечить за счет того, что увеличивает человеку время сна дневного. Поэтому если человеку дать даже один или два часа в обеденный перерыв, чтобы он поспал, то это улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и приводит к уменьшению а, показателей гипертонического давления или артериального давления. А ночью Будете спать, если вы днем спите и ночью. Спокойная нервная деятельность, это когда человек может спать, когда он хочет. И днем, и ночью. А если ночью не хочешь? хотите, можно вставать и гулять. Если человек утром встает, и у него отсутствие сил, то есть у него нет сил, у него нет энергии, у него нет желания что-либо делать, это говорит о том, что кальция не хватает. В случае, если вы ложитесь спать, и вы не можете успокоиться, подолгу крутитесь, у вас очень много мыслей, это говорит о том, что вам не хватает магния. Если не хватает и магния, и кальция, то любой стресс будет вызывать у вас быстрое состояние выделения адреналина. Вы подолгу не сможете успокаиваться, у вас появятся состояния мнительности, также будет ощущение появления холода в руках и в ногах и так далее. У нас есть препарат, называется кальций цитра. Если утром давать ребенку кальций и ребенок становится веселым, у него поднимается, поднимается настроение, он хочет там с игрушками играться, разговаривает, ту-ту-ту-ту-ту-ту, смотрит сосредоточенно, на вопросы отвечает четко, не засыпает, не ноет, в школу идет вовремя, одевается, постель застила. Великолепно. Утром стал сразу ложку кальция и все. Ребенок счастливый, улыбающийся, сосредоточенный. На вечер магний. Ребенок спокойный, ровный. А на протяжении всего дня мимо норм. Это увеличивает память и увеличивает сосредоточение ребенка. Таким образом, и для взрослых можно то же самое принимать. Кстати, конечно... Открывайте книгу Бунина, с прищуренными глазами читаете, ни одного слова не понятно. Что нужно? Нужно выпить мнимонорм. Тогда начинаете читать, и первые 10 строк понятны. Перед сном, потом засыпаете. Пристал я к Бунину, но он хоть потом не напишет мне плохой отзыв. Никак.